Сегодня мы с вами будем говорить опять о предложении с разными видами связи. И для того, чтобы его разобрать правильно, нам понадобится сообразительность. А поможет нам в этом следующий алгоритм. Обозначьте основу, найдите «союзы», «союзные слова», укажите части сложного предложения –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 Он сразу пустился уверять меня, что о музыкальных способностях говорить нелепо, когда на лицо несравненно больше, и мне в музыке дано сказать свое слово. Основа этого предложения. Первая основа. Он пустился уверять. Вторая основа. Говорить. Третья основа. На лицо больше. Четвертая основа. Дано сказать. Итак, предложение сложное, в нем четыре грамматических основы. Первая часть предложения мы обозначаем квадратными скобками, оно главное. К нему относится придаточное, первое придаточное, что о музыкальных способностях говорить нелепо. Когда? Когда на лицо несравненно больше и когда мне в музыке дано сказать свое слово. В последней части сложно подчиненного предложения союз «когда» мыслится, но он пропущен. Итак, предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, союзное. Это сложно подчиненное предложение с тремя придаточными, соединенными последовательным и однородным сопочинением. Однородным сопочинением соединены два последних придаточных предложения. Это хорошо видно на схеме. Обратите внимание, что от первого придаточного ставится две стрелки к двум последующим придаточным предложениям. Они являются однородными. Перед союзом «и» запятая не нужна. Союзы «что» и «когда» здесь в этом предложении представляют подчинительную связь. Союз «и» является союзом, который обозначает сочинительную связь. Будет ли наше предложение предложением с разными видами связи? Оно будет предложением с разными видами связи, потому что союз «и» – это связь сочинительная и связывает два придаточных предложения. Дело в том, что если мы посмотрим в текст произведения, из которого взята цитата, мы увидим запятую, которая стоит перед союзом «и» в этом предложении. Что же получается тогда? Мы неправильно разобрали предложение, ведь запятая в тексте стоит. На самом деле бывают такие случаи, когда мы можем посчитать наше предложение сложно подчиненным предложением с несколькими придаточными, как сделали мы с вами, а можем посчитать последнее придаточное предложение не придаточным предложением, а Главным предложением, которое присоединяется э, с помощью союза «и» к нашему самому первому предложению. И в этом случае мы имеем право поставить запятую перед союзом «и». Итак, если мы поставим запятую перед союзом «и», в этом случае у нас получается две смысловые части. Первая смысловая часть – это сложно подчиненное предложение с двумя предаточными, соединенными последовательным подчинением, и вторая смысловая часть – это еще одно главное предложение. Таким образом, между первой смысловой частью и второй смысловой частью смысловые отношения как присложно с сочиненным предложением. Вот как выглядит предложение, разбор этого предложения по второму варианту, по нашей последней схеме. Значит, бывает так, что предложение может разбираться двояко, то есть ставится знак факультативно. Может ставиться знак, а может не ставиться. Я думаю, что такие предложения встречаются нечасто, но мы должны иметь в виду, что русский язык – наука сложная, и однозначных ответов иногда нет. Приходится размышлять и делать выбор в каждом конкретном случае.